Мы послали 22 туриста на захудалый пустынный остров. Жить в этом, о, извините, лагере полном тараканов. Наняли худшего в мире повара готовить еду. Велели им выполнять опасные и глупые задания. И снимали все скрытыми камерами. И в результате мы получили... Обалденное шоу! Остров отчаянных героев. Каждый вторник и четверг в 20.25 на Cartoon Network. Пропустить это непростительно. Вы тоже провели весь прошлый месяц на необитаемом острове? Нет? Тогда, получается, вы уже видели все последние серии «Острова отчаянных героев»? И вам не нужны никакие повторы в субботу в 19.00? Или все-таки нужны? Из 22 участников шоу Эзикл первым покинул остров на катере неудачников. А кто будет следующим? Гвен, Тренд. Кезер, Кэти, Линси, Оуэн, Бетт, Ной, Талер, Диджей, Изи, Ева, Гарольд, Дункан, Кортни, Джефф, Бриджит, Джастин, Лешона, Коди или Сэди. Смотрите «Остров отчаянных героев» по вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. Проклятие маленькой статуи с острова скелетов, наложенное на бед, все-таки проявило себя – и бед пришлось уйти по тропе позора. Но с кем мы простимся на следующей неделе? Гвен, Трент, Хезер, Линси, Оуэн, Диджей, Гаральд, Дункан, Кортни, Джеф, Бриджит, Лешона или Седи? Смотрите «Остров отчаянных героев» по вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. Все-таки отомстил Дункану, влюбленному в Кортни. Его голос оказался решающим, и Кортни отправилась домой. Но кто будет следующим? Гвен, Трен, Хезер, Линси, Оуэн, Диджей, Гаральд, Дункан, Джефф, Бриджит или Лишона? Остров отчаянных героев. По вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. На прошлой неделе все мальчишки покинули остров и отправились в круиз, который выиграли у девчонок в соревновании по обжорству. Никто не выбыл из борьбы, и все остались. Гвен, Трен, Хезер, Линси, Оуэн, Диджей, Дункан, Джефф, Бриджит и Лишона. Остров отчаянных героев. По вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. На прошлой неделе остров неожиданно покинул тренд. Видите? Удивленное лицо! Но кто будет следующим? Гвен, Хезер, Линси, Оуэн, Диджей, Изи, Дункан, Джеб, Бриджит или Лишона? Смотрите «Остров отчаянных героев» по вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. Она всех сразила своим обаянием. Она была украшением острова. Но теперь ее <смех> больше нет с нами. Кто на очереди? Гвен, Хезер, Оуэн, Диджей, Изи, Дункан, Джефф или Лишона? Смотрите «Остров отчаянных героев» по вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. На этой неделе наши герои отправились на охоту. Кто-то проявил себя лучше, кто-то хуже. Но остров покинул Изи. Да, опять Изи. Теперь их осталось шестеро. Гвен, Хезер, Оуэн, Дункан, Джефф или Шона. Остров отчаянных героев. По вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. В прошлый раз мы побеседовали с и попросили их выбрать того, кто покинет остров. И это Лишона. Осталось лишь четверо. Гвен, Хезер, Оуэн, Дункан и мистер Кокас. Остров отчаянных героев. По вторникам и четвергам в 20.25 на Cartoon Network. Последний раз на Острове Отчаянных Героев было на удивление тихо. А все потому, что шеф завел наши героев в дикой дебри и сказал, выбирайтесь сами. Дункан пришел последним, так что он покидает остров. Теперь их осталось только трое. Гвен. Если бы я думала иначе, неужели я бы сунулась в эту дыру? Хезер. Всем уже понятно, кто из нас выиграет? И Остров Отчаянных Вторникам и четвергам в 2025 на Cartoon Network. Ну что, соскучились? Хотите увидеть еще отчаянных героев на острове? Ну ладно, все равно! Остров отчаянных героев снова на экране. куда Мы вернулись на остров отчаянных героев. Остров отчаянных героев! Наконец-то! Снова на экране! К сожалению, Остров Отчаянных Героев должен быть закрыт по соображениям безопасности. Ха-ха-ха! <звы> это шутка! Как будто нас это волнует! Настало время для Острова Отчаянных Героев на Cartoon Network! Перерыв! Это раздражает! Да, зато можно предвкушать вторую часть! О, еще один перерыв! Как раз вот! сейчас будет важное сообщение внимание пожалуйста продолжение острова отчаянных героев после короткого перерыва это шоу когда-нибудь закончится ой закончилось но оно продолжится в четверг это шоу когда-нибудь закончится закончилась, но оно продолжится во вторник.